Приветствую всех, с вами бодрящие гайды. Налейте чашечку свежесваренного кофе, сядьте поудобнее и погружайтесь в удивительный мир Аркейдж. В этой части видеогайда мы расскажем о том, как отмыть преступную славу и стать вновь добропорядочным гражданином своего материка. Напоминаю, что мы рассказываем все на примере восточного материка. Но принцип остается тем же и для жителей Запада. Итак, вы решили сойти с кривой преступной дорожки. Но ваше прошлое не дает вам покоя. Да и присяжным можно стать только с нулевой преступной кармы. Для каждого материка есть по два квеста на отмытие кармы. Плюс два общих квеста. Чтобы получить доступ к квестам на отмытие кармы восточного материка, нужно подойти к НПСу у ворот в тюремный замок в городе Остерра. Он даст вам два наряда на общественные работы. Теперь идем к двум НПСам в самом порту Остерры. Найти их не сложно, рядом находится навес со множеством ящиков. Поверьте, скоро вы эти ящики возненавидите. Эти два нехороших человека, всячески над вами поиздевавшись словесно, дадут вам каждый по квесту. Наряд на перевозку груза и наряд на уборку мусора. Хватаем ящик под навесом, прыгаем на осла и двигаемся к зданию суда, складировать ящик под другой навес. Советую запастись морковкой. И если у вас нет осла, то процесс перевозки ящиков, пусть даже на такое небольшое расстояние, покажется вам долгим и муторным. Отвезти надо три ящика, и тогда вы отмоете 20 очков преступной славы. С уборкой мусора все проще. Недалеко от Остеры есть строительная площадка. На более низких уровнях вы когда-то били там призраков. Вот теперь там надо собрать 15 кучек мусора. Кучки собираются быстро, респаются тоже быстро, кучек с избытком на всех трех этажах стройки. Собрали 15 кучек, возвращаемся к НПСу и отмываем еще 20 очков преступной славы. Жители западного материка отмывают преступную славу в Марианхольде, чистят ров и пропалывают сад. Кроме этих квестов есть еще два задания, общие для обоих материков. В Долгой Косе и в ракочащих Перевалах. В Долгой Косе квест берется у Ванклера, недалеко от лагеря ремесленников. Квест простенький – собрать пять клочков мусора в море и отнести их в Ванклеру. Но не забывайте, что это ПВП-зона, и любой может на вас сагриться, если на локации не идет перемирие. В ракочащих Перевалах, рядом с приютом Последних Сумерек, там надо будет побегать по НПС, мы работаем в роли Передаста, передаем ожерелье от раскаявшегося вора старикам. За каждый из этих квестов вы отмоете по 30 очков преступной славы. Учтите, что каждый из этих квестов можно сдать только один раз в день. И не стоит откладывать отмывание преступной славы в долгий ящик. И если вы наберете 3000 очков преступной славы, то станете пиратом. Автоматически будете исключены из всех планов и семей. Станете врагом для всех, а чтобы вернуться к прежнему образу жизни, придется пройти достаточно долгий и муторный квест. Подписывайтесь, ставьте лайк и оставляйте в комментариях темы видеогайдов по русской локализации ArcheAge, которые вы бы хотели увидеть. Новые видеогайды будут появляться каждую субботу на этом канале. Не пропустите!